Так давайте же заглянем в самые недры Земли. Ай, не надо никуда заглядывать. Так и быть. Я воспользуюсь возможностью и скажу, что думаю. Я... сегодня заночевать у меня? Думаю, не взлетит. Тяги не хватит. ВОЗЬМИТЕ СВОЙ МЯЧИК, РЕБЯТКИ! А кислый а от умы довольно вкусный, да? Ага. Не только тело отдыхает, но и душа. Может, у нас и нет мужиков, но у нас есть этот мужской кислый напиток. Аниме. Аниме — это мой маленький смысл жизни. Я — ценитель культуры и изысканный гурман. Я, как никто другой, разбираюсь и варюсь в этом мире. отдыхаем, Блэйзер, мы попиваем. На моем патьке стеком бухаем каждое. Антонио! Да, Мария, о чем ты так напряженно думаешь? Э, я думаю. А что вот если тебя ударить веслом? Но ну, мне будет очень больно. Живи так, чтобы страх смерти никогда не смущал твое сердце. Никому не мешай верить в то, во что они верят. Уважай других, их взгляд. Пиво арсеньевое, пейте пиво пенное, сиски будут здоровенные. Рекомендованы хорошие. Не плачься, если я узнаю от мамы, что ты плачешь, то ты в Кубе будешь, педорасан, Кубе, а ты. Когда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Я пас, и я уже поела. К тому же, зимой очень легко набрать лишний вес, а потом тяжело его скинуть. Но ведь можно самую малость, поверь мне. Правда? Ну, может, возьму одну. Он вошел через окошко, а на спатре подхотел немножко. Он проник в его квартиру настроении настроением немедлым. Сами наши его... Не беспокойся. Трусики надела. Если ты в трусиках, это еще не значит, что одета полностью. Я верю в трусики. Сработает ли оно на нижнее белье или типа того? Я просто пошутил. Сначала папа говорит тебе, не бледуй, не кури за гаражами, лучше хорошо учись, а то окажешься на панели. Потом твой брат говорит тебе, не ходи на эту вписку, тебя там выебут. Лучше хорошо учись. Левое, левое, левое ухо, правое, правое ухо, левое, правое, правое ухо, левое, правое ухо, левое, правое, центр, центр, левое, правое ухо, стерева. Просто мой милый, он лишил меня сна. По некоторым причинам я запомнил. Мусор сосать, мусары сосард, мусор сосар, мусора сосать, тупа, тупотал в боссе, старый я, а потом бракам накидал, и в руки я ебал, тупа, пожилой, буров, да, это я, почему бакеньки! Я с тобой поделюсь своим секретом. Давай. На ухо прошепчу. Не шиката. Я